Добрый день! Мы продолжаем тему «Имена Бога». Мы продолжаем рассуждать, потому что мы читаем Евангелие, и это сегодня вчерашний день для нас, верующих, потому что это период, когда Бог был во плоти. Мы живем в другое время, но нам обязательно надо порассуждать и увидеть смысл этого разговора Бога к человеку, когда Он был во плоти, когда Он ходил по земле, когда Он был человеком. Сегодня видим в Евангелии конфликт. Старого и Нового Завета – это смены времен, когда были люди, которые знали Бога Старого Завета. Они называются фарисеи. И были новые образы и новые слова проповеди. Это Господь Иисус Христос. Бог поговорил, заговорил по-другому. Бог показал себя совершенно в другом образе. И это вызвало огромное непонимание, это вызвало огромную бурю негодования, потому что все знали Бога Старого Завета. И нам непонятно, почему фарисеи не принимали Христа, который исцелял, благословлял, воскрешал из мертвых, потому что был внутренний конфликт, мы знаем другого Бога. Мы привыкли, что Бог действует вот так, мы привыкли к чудесам и знамениям, мы привыкли, что Бог говорит с нами через дождь, мы привыкли, что Бог нас благословляет физически, мы привыкли к обрядам, нам сложно при принять другой разговор, нам сложно принять другие слова Бога, но это жизненно необходимо идти дальше. И Бог взял этот разговор на себя. Он никого не послал, Он пришел сам, для того, чтобы поменять формат разговора. Для чего это? Ведь это была кровь, это было распятие, это было тоже жестоко, как и Старый Завет. Только умирали не животные, а умер Господь во плоти. Потому что Бог шел дальше, глубже к нашему сердцу. Бог прорывался в нашу душу. Он знал, что мы не только плоть, у нас есть душа. И Он, прорываясь в нашу душу, кричал, «Вы теперь не творение, вы дети, а я отец. Вы теперь не творение, вы друзья мои». И Он кричал. Это была цена крови, это была цена страданий. Но Он дошел до нашего сердца. Это был разговор души к душе, от сердца к сердцу. И поменялись имена Бога. Люди начали называть не Авраама отцом, а самого Господа. И Бог заплатил цену за этот завет. Бог заплатил цену, чтобы достучаться до нас. И сегодня каждый из нас может верой в Господа Иисуса Христа называть Бога отцом. Сегодня человек может понимать Бога на своем уровне человеческом, потому что Бог спустился до нашего уровня. Бог спустился до уровня нашей души, наших мыслей, наших путей, нашего образа жизни. Он ходил среди нас. И опять же, то послание, которое говорил Христос, оно не поменялось, как и в Старом Завете. Я люблю вас, и я хочу вас спасти. И разговор «Душа к душе, сердце к сердцу» названо Новым Заветом. И этот разговор был важен для нас, чтобы мы понимали Бога глубже, чтобы мы смогли приблизиться к Богу, хотя бы тем, чтобы поверить, услышать и попытаться понять, что Бог говорит в нашу жизнь. И этот период Бога во плоти, этот период, когда мы называем Господом Иисуса Христа, это период, когда мы, оставаясь людьми, Практически не меняя ничего на земле, можем познавать Бога и общаться с Ним. И давайте увидим в этом, как Бог опускается в нашу яму, переставая говорить с нами, как Творец, начинает говорить с нами, как Отец. И этот разговор был вторым. Этот разговор был очень важным. Его нельзя было перепрыгнуть для того, чтобы мы увидели всю картину и для того, чтобы мы нашли тот путь спасения, который называется «Дух Святой». И в следующем видео мы поговорим с вами о последнем разговоре человека с Богом. Этот разговор тоже важен, этот разговор еще глубже, и этот разговор очень важен для нас, людей сегодняшнего времени, людей, которые живут в последнее время, в третье время. Поэтому, зная времена и сроки, и понимая, что нам надо быть такими гибкими, как ученики, и не ожесточаться, как фарисеи, в своем понимании, в своих представлениях, в своих ожиданиях, идти дальше и познавать все имена Бога. Смотрите, следующее видео. Будьте благословенны.